Если вы начинаете работать, я хотел бы рассказать, вот, в чем, собственно говоря, модель сотрудничества, что нужно делать. То есть, первое, вы организуете вот эти плюсики, я нарисовал, это клиенты, люди, которых вы можете найти как клиентов, которые будут для себя приобретать товары данной компании.